Следующий удар США по Сирии станет их «Лебединой песней». Москва нашла лучший ответ на удар коалиции США – ход событий. Как известно, 14 апреля два корабля американских ВМС из Красного моря, авиации США, Великобритании и Франции Средиземного, а также стратегические бомбардировщики из района эд выпустили по объектам военной и гражданской сирийской инфраструктуры 103 ракеты различного класса. В Генштабе России сообщили, что российские ПВО успешно перехватили 71 ракету из 103, сократив нанесенный ущерб к минимуму. В отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО, С-125, С-200, БУ, Квадрат и ОСА. По словам главы Минобороны Франции Флоранс Парли и посла США в России Джона Хансмана, российская страна была заранее оповещена в начале этой операции. Таким образом, даже несмотря на то, что удар был нанесен на основании данных соцсетей, и ровно в тот день, когда к расследованию так называемой химатаки должна была приступить комиссия ЗОТХО, предупреждение российского генштаба на Вашингтон подействовало. Правительственный квартал сирийской столицы, президентский дворец и тем более военные объекты России в ходе этой агрессии не пострадали. В чем смысл? Очевидно, что ключевой геополитической задачей, совершенной США агрессии была демонстрация наличия власти. Желание наглядно показать, что лидер западного мира силен, а ответственность за поддержку страшного режима лежит на России. Вашингтону важно было обесчеловечить союзников Асада и демонизировать Москву. Кроме того, был нанесен удар и по международному праву с правом вето, как тому, что якобы мешает отстаиванию правосудия. И что необходимо давно и срочно подвергнуть глубокому реформированию. Также данный шаг решает внутриполитические проблемы Трампа. Ровно так же, как это было сделано 12 месяцев назад. Тогда рушащиеся рейтинги президента и правящей республиканской партии скакнули вверх сразу же после нанесения аналогичного удара по аэродрому Шайрат. Что дальше? Даже если ОСХО в итоге доедет до города Думы и возьмет необходимые образцы, эти три страны сделают все, чтобы результаты ее выводов были саботированы. Если портолкнуть свой вывод в результатах комиссии не удастся, их публикацию постараются затянуть во времени. И тогда в США наверняка всплывут некие свои образцы крови от неких пострадавших в восточной Гуте людей, им некими правозащитниками или неназванными активистами. Публично в них найдут Зарин, Хлор, либо иные боевые соединения, и при этом сообщат, что их источником были те самые склады, которые в результате атаки оказались уничтоженными. Разумеется, и доказательства этого тоже окажутся уничтоженными вместе с взрывом. Либо наоборот, они там найдутся, поскольку попали туда вместе с посылкой за Зарина и хлор внутри нескольких из их ракет. В любом случае, все это свяжет Британию и Францию с США одной цепью, дадут пищу для фальсификации и победных реляций западным СМИ. Но к большому разочарованию официальной Америки никак не изменит того факта, что былого единства уже нет. А между нанесением ударов по Ливии, где США была сформирована межгосударственная коалиция из большинства стран НАТО, половины ЕС в деле Скрипаля, и лишь тремя странами в этом налете лежит пропасть. Следовательно, дальнейшие шаги США, более всего опасающихся потери доминирующего влияния, станут лишь еще более жесткими и безумными. Во всяком случае, до тех пор, пока они не потеряют свой нынешний контроль над союзниками и критический геополитический вес до конца. В этой связи пытаться доказывать невменяемость поступков невменяемому человеку бессмысленно. Из страха и в поиске попытку удержать власть они будут пытаться демонстрировать ее по всему миру. Это типичный последний этап погони любой империи, когда сохранить утекающий контроль пытаются любыми методами. А что Россия? Несмотря на распространенные сейчас эмоции, атаковать США, пока они атаковали Сирию, мы не могли. Впрочем, мы не могли этого ровно так же, как не может и Вашингтон атаковать Москву, пока ВКС уничтожает их ручных террористов. Американцы не могут открыто вступить в конфликт с российской армией, прикрывая защиты союзников в лице оппозиции. А мы не можем сделать аналогичный против армии США, поскольку не имеем в Сирии союзнического договора. Ни одна из пущенных коалиций ракет не входила в зону непосредственной ответственности российских ПВО в Тартусе и Хмеймиме. Официально Россия находится в САР для борьбы с терроризмом, и защищать может лишь себя. Именно из за этого факта США сделали все, чтобы ни один волосок не упал с головы российского солдата. Ведь в этом случае это была бы совершенно другая история. Тем не менее, подобное положение дел в будущем для нас неприемлемо. Ведь очевидно, что в период повышения градуса истерики и страха в США – Такие истории с постановочными причинами для нападений могут повториться в любой стране. А поскольку Россия всегда играет по правилам политического дзюдо, используя атакующую инерцию противник против него лично, эта демонстративная атака послужит на пользу российской безопасности и безопасности ее союзников. Каким образом, спросите вы? Ровно таким же, каким воспользовался Советский Союз в крайне схожей ситуации. Тогда в ходе ливанского нападения на Сирию СССР поставил Дамаску два полка полнокровных систем ПВО. Сегодня Генштаб открытый заявил примерно то же самое. Несколько лет назад, учитывая настоятельную просьбу некоторых западных партнеров, мы отказались от поставок в Сирию зенитных ракетных систем С-300. Однако с учетом ныне произошедшего, считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. Но на этот раз не только в отношении Сирии, но и в отношении других государств, сказал генерал Русской. И это лучший ответ на случившееся. Ведь даже сейчас, когда целями удара были в первую очередь авиационные базы сирийских ВВС, а защищали их комплекс 30-летней давности, 71 ракета из 103 все же была перехвачена. По данным объективного контроля, по аэродрому Дивали удар носили 4 ракеты коалиции. Все были сбиты. По аэродрому Думейру 12 ракет. Все были сбиты. По аэродрому Блей 18 ракет. Все были сбиты. По аэродрому Шайрат 12 ракет. Все были сбиты. Даже из тех девяти ракет, которые были запущены по неиспользуемым аэродромам Мезе, сбито было 5, А из 16, выпущенных по аэродрому Хомс, уничтожено 13. Вывод. Аэродромы не пострадали даже со старыми советскими ПВО. И даже переброска самолетов сирийских ВВС со своих аэродромов под зонтик российской системы Хмимимы оказалась излишней. То ли еще будет когда-нибудь Сирия и других союзных стран, действительно прикроют современные российские боевые комплексы. роспро специально для сайта кон.вс. Автор публикации Руслан Хубиев. Следующий удар США по Сирии станет их лебединой песней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.